Для того, чтобы настроить визитку, мы заходим в Кабинет, Настройки лендинга, на вкладку Настройки, выбираем третий пункт Визитка и нажимаем Настроить. Основная контактная информация это наш e-mail, скайп, телефон. Можем добавить вайбер, WhatsApp и Telegram. Следующий раздел это ссылки на наши социальные сети. Вконтакте. Потом «Одноклассники», «Фейсбук», если у вас есть «Твиттер», можете добавить ссылку на него, «Гугл», можно еще добавить «Инстаграм». В третьем разделе можно добавить ссылку на видео. Четвертое, выбираем лозунг. В открывающемся списке есть несколько вариантов. Выберите, какой вам больше нравится. Например, «Бизнес-интернете», просто если есть система. Пятый пункт. Выбирайте лендинг, на который будет ссылка. Например, путешествие. Можно добавить три своих фотографии. В седьмом разделе можно выбрать фон, какой вам больше нравится. Например, вот море. Нажимаем «Сохранить». Ок. Нажимаем «Посмотреть», чтобы видеть, как выглядит наша визитка. Вот на ней есть все ссылки. На вайбер, ватсап, телеграм, скайп, ссылки на соцсети. А при нажатии «Мой бизнес» открывается ссылка вашего лендинга. Все визетка создана.